Так, крутим, значит, десяточку на Скарамучча. На... Скарамуччо. Странник, костя. А кто там, кто там? Что? <соц> Я не френд. У нас снега, да? <соц> <соц> <соц>